После Второй мировой войны большая часть Европы была в руинах, напряжение между Соединенными Штатами и Советским Союзом нарастало. Было ясно, что мировая сверхдержава должна иметь возможность не только производить ядерные удары, но и успешно защищаться от межконтинентальных баллистических ракет. Для Северной Америки наиболее уязвимым направлением нападения было из Северного полюса. Поэтому в 1958 году совместными усилиями США и Канады был создан Североамериканский штаб аэрокосмической обороны, известный как NORAD. Это была важная линия обороны с полуавтоматическим наземным оборудованием. В него входила система из более сотни радаров большого радиуса действия, разбросанных по всей Северной Америке. Они были соединены компьютеризированными радарными станциями, которые передавали поступающие данные посредством телефонных линий или радиоволн. Вся информация с радаров направлялась в главный центр, скрытый на глубине более полутора километров внутри горы Шайен в Колорадо. Такое применение межмашинного взаимодействия позволило операторам за долю секунды принимать решения, основываясь на информации, переданной и обработанной компьютерами автоматически. Эта идея постоянного нахождения на связи была впоследствии перенята и улучшена университетами, понимавшими потенциал использования компьютерных сетей. Важным отличием связи с использованием компьютерных сетей является то, что работники – ключевые специалисты, которые географически разбросаны, получают доступ не только к общению друг с но и к информационной базе, с которой они работают все время. И это, очевидно, носит огромные коррективы в процесс планирования организации и выполнения практически любой интеллектуальной деятельности. Если перейти в режим, в котором все обрабатывается в электронном виде, и единственное средство идентификации – это небольшая пластиковая штука, которая вставляется в аппарат, тогда я могу представить, что они захотят связать ее с вашим банковским счетом в тот же момент и выдать через аппарат все нужные чеки. Для этого потребуется работа в сети. Денежные переводы были только одним из растущего числа приложений, требующих шифрования, чтобы оставаться безопасными. И с ростом интернета, объединявшего миллионы людей по всему миру, добавлялись новые проблемы. В то время шифрование требовало, чтобы обе стороны сначала получили секретное случайное число, называемое ключом. Итак, как же двум людям, которые никогда не встречались, договориться о секретном ключе, при этом не давая возможности Еве, которая постоянно подслушивает, также завладеть этой информацией? В 1976 году Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман разработали удивительный способ, чтобы это сделать. Сначала рассмотрим применение этого способа на примере цвета. Как Алиса и Боб могут договориться о секретном цвете, чтобы Ева не смогла его получить? Способ основан на двух фактах. Первый. Легко можно смешать два цвета и получить третий. Второй. По известному смешанному цвету трудно провести обратный процесс и найти исходные цвета. На этом основан и замок. Просто в одном направлении и трудно в обратном. Это так называемая односторонняя функция. Схема работы следующая. Сначала они открыто договариваются об исходном цвете, скажем желтый. Затем Алиса и Боб случайным образом выбирают свои секретные цвета и смешивают с открытым желтым для маскировки своих секретных цветов. Далее Алиса сохраняет свой секретный цвет и отправляет смесь Бобу. А Боб хранит его секретный цвет и посылает смесь Алисе. Теперь самая суть метода. Алиса и Боб добавляют свои секретные цвета к принятой смеси и получают общий секретный цвет. Отметим, что Ева не сможет определить этот цвет в точности, так как ей понадобится один из их секретных цветов, чтобы это сделать. В этом и заключается весь фокус. Теперь, чтобы проделать то же самое с числами, нужна числовая процедура, которая просто выполняется в одном направлении и гораздо труднее в обратном.